Вы наверняка заметили, что больше и больше брендов, в том числе Genius Marketing, начали добавлять субтитры в свои ролики. Зачем и для чего это нужно? Давайте разберемся. В США провели исследование насчет того, почему люди все чаще и чаще смотрят ролики без звука. И выяснилось, что так поступает 70% респондентов, которые находятся в публичном пространстве. Причем проблем со слухом у людей нет. Зачем же тогда нужна тишина? Основных причин отказа от звукового сопровождения всего две. Во-первых, люди не хотят мешать окружающим. А во-вторых, они не хотят отвлекаться от других дел, когда они занимаются несколькими делами параллельно. Но если люди выключают звук, то что тогда может заменить? Конечно, субтитры. Поэтому 80% респондентов утверждают, что они с большей вероятностью посмотрели бы ролик, если бы он сопровождался субтитрами. Но ну, а какая же тогда польза субтитров для маркетинга? И почему их должен использовать каждый маркетолог? Кстати, если вы еще не освоили профессию интернет-маркетолога, вы можете сделать это за 3 месяца на курсе комплекса интернет-маркетинга. Ссылка в описании, обязательно переходите, и читайте подробнее. Оказалось, что реклама с субтитрами лучше запоминается. Рекламодатели могут добиться большего эффекта, если объединят возможности звукового и текстового контента. Например, появление субтитров в мобильном видео в первые несколько секунд положительно влияет на эффективность рекламы. Повышается не только запоминаемость бренда, но и степень ассоциации ролика с этим брендом. Но если вам хочется более точных цифр, то важно понимать, что субтитры на 8% повышают кликабельность, на 10% повышают узнаваемость и на 13% повышают ассоциированность ролика с брендом. Важно понимать, что все приведенные данные в этом ролике получены в результате опроса жителей США, но общие тенденции скорее всего носят универсальный характер. А мы с вами понимаем, что всего 2-3 года и все эти тренды приходят к русскоязычной аудитории, а в цифровую эпоху это происходит еще быстрее. Поэтому делайте контент с субтитрами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с вашими друзьями и обязательно напишите комментарий, смотрите ли вы видео без звука и если да, то почему.